Погоди, я зажгу на минуточку в комнате свет Погляжу на глаза твои полные слез и обмана Я устал от бессонных ночей и хочу слышать нет Как ни странно, наверное, это покажется странным Ах, как ярко вдруг вспыхнула лампочка под потолком но не ни нити вольфрамовой пламя глаза мои режет. Расскажи наконец, поскорей расскажи мне о том, как без веры живешь ты и как мне прожить без надежды. Расскажи, наконец, поскорей расскажи мне о том, Как без веры живешь ты и как мне прожить без надежды. А как ну на огонь, все летят и летят мотыльки. Разбиваясь о стекла, но веры своей не теряя. Пусть мне кто-нибудь скажет: нет веры, умру от тоски. Но с надеждой вместе, А это все в корне меняет. Пусть мне кто-нибудь скажет: нет веры, умру от тоски. Но с надеждой вместе, а это все в корне меняет. А коль так, то прости, извини, я, пожалуй, пойду К мотылям, что живут днем одним, как и я под луною. Раскидай свои карты по простыни, карты не врут, Ну а свет погаси, когда дверь за собою закрою, Раскидай свои карты попростыни, Карты не врут, Но ну, а свет погаси, Когда дверь за собою закрою.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 Океан старался превозмочь. В трюме добрыми мотая мордами тысяча лошадей топталась день и ночь. Тысяча лошадей подков четыре тысячи счастья все же им не принесли. Мина к кораблю пробила нище далеко далеко от земли, люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошадей поплыли просто так. Как же быть и что же делать, если нету мест на лодках и плотах? Плыл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 На исходе лошадиных сил Вдруг заржали кони, Возражая тем, кто в океане их добил. Кони шли на дно и ржали, ржали, Все на дно, покуда не пошли, Вот и все, а все-таки мне жаль их, Рыжих, не увидевших земли. Так и не увидевших земли. Я Не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал этих мальчиков, не дрожащей рукой? Только так беспощадно, так зло и ненужно. Опустили их в вечный покой. Осторожные зрители. Молча кутались в шубы И какая-то женщина с искаженным лицом Целовала убитого в леденящие губы И швырнула в священника обручальным кольцом Закидали их елками и засыпали грязью и пошли по домам Под шумок толковать, Что пора положить бы Конец безобразиям, Что и так нам уж много Довелось испытать. Но никто не додумался Просто стать на колени И сказать этим мальчикам, что на этой земле все великие подвиги Только ступени, Что ведут нас к вершинам, к нашей светлой мечте. Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал этих мальчиков Не дрожащей рукой? Только так беспощадно Так зло и не нужно Опустили их в вечный покой Пришла весна Отдали честь семе ручьи, пора надежд, пора желаний и любви, Короче, ночи, одни становятся длинней, Но час пришел прощаться с улицей моей. Я ухожу, Но я вернусь еще сюда, как бумеранг. Сквозь года приду домой Такую ж вешнюю порой И постучав, скажу, откройте это свой Накроем стол, я позову своих друзей Рассказы старших Взмоют стаей голубей Кто где служил И как Есть повод побухтеть Беру аккорд И начинаю песню петь Я ухожу Но я вернусь еще сюда Как бумеранг Перелетевший Квозь года приду домой Такую ж вешнею порой И постучав Скажу, откройте это свой Я не один Нас много молодых ребят Кому весной Присвоят звание солдат, прическа бокс, Светлает головы юнцов и в добрый путь. Команда лысых близнецов, я ухожу, Но я вернусь еще сюда, как бумеранг, Перелетевший сквозь года, приду домой. Такую ж порой и постучав, скажу, откройте это свой, я ухожу, но я вернусь еще сюда, как бумеранг, перелетевший сквозь года, приду домой, такую ж вешнюю порой и постучав. Кажу, откройте это свой. Слезилось белое вино на дне бокала И как в замедленном кино свеча вздыхала Но были смазаны, увы, цвета палитры Нам не хватило для любви одной, мол, литры. Как жаль, закрыт уже ларек напротив бани А там заветный пузырек в Азису Бани и ведь могла бы быть любовь большой и пылкой Когда бы я к вам не пришел с одной бутылкой Тянул из форточки сквозняк в каминном зале Уже подкатывал сушняк, а вы и кали. И объясняли мне про жизнь, про фонд зарплаты И понял я, что мне, кажется, пора до хаты. А за окном, во всю мило, во все пределы Внутро горело за столом, нутро горело И я скажу, печальный час досады жгучий. Друзья, всегда берите про запас на всякий случай Волна, корабль дымится Дышать трудней, а между тем Он медленно на курс ложится Один девятка тридцать семь Что за корабль, где название Что за маршрут, куда идет Команда, где не расписание Где пассажиры, что за флот Белая, белая Птица кружит, белое-белое судно горит. Смотрю, стоит матрос в бурашке, Бегу к нему с вопросом в лоб, В ответ презрительно и важно, Чьи худешь ты, пухой холоп. Я обомлел, застыл на месте Убит вопросом на вопрос Ну было, выпили по двести Глаза протер, исчез матрос Белая-белая птица кружит Белое-белое судно горит Палата, думбочка и койка, В окно стучит колючий снег. Один, девятка, три, семерка, Так это шкурс двадцатый век, Борис, Евгений, Лена, Анна, На стенке в столбик имена, Роман, Ульяна и Светлана. Да это же моя белая, белая. Белая-белая птица кружит Белое-белое судно горит Белое-белое судно горит Белые дороги, серые дома Впереди упрямая и долгая зима Щетки разгоняют снег на лобовом стекле Оставляя мокрый размывающийся след До тебя далеко, как и до весны Значит, еще долго Будут сниться эти сны. Желтая полоска пляжа С высоты холмов Змейкой бьется Вдоль зеленых берегов. Было очень просто Все у нас с тобой. Крымский полуостров Ласковый, Прибой языком соленым слижет море на песке, наши имена и счастье внутрь на волоске, и пускай метели кружат хоровод мы переживем разлуку, чтобы через год. Черной южной ночью собираться у костра, где гитара спать не даст до самого утра. Свидимся не скоро, да, сейчас никак. Ладно, не грусти, всего хорошего. Пока разговор никчемный, я опять себя виню. А пройдет неделя, знаю, снова позвоню. Было очень просто, все у нас с тобой. Крымский полуостров, ласковый прибой. Языком соленым слижит море на песке. Наши имена и счастье вновь на волоске. Под залог оставил добровольно я Часть своей души там, где она, как вольная Птица машет крыльями, над суетой парит Или в звездном небе яркой точкою горит Все пройдет, родная, даже боль в груди надо только верить в то, что радость впереди. Позовет удача в путь, и жизнь пойдет на лад, Потому как сердцу хватит солнца и тепла. Было очень просто все у нас с тобой, Крымский полуостров, ласковый прибой.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 Возвращался я однажды Поздно вечером домой Шел по улице отважно Потому что был бухой А бухому, как известно Речка, море, океан все едино, поколенно. Денег нет, пустой карман. И курить так захотел я, Что задергалась губа. Оглянулся, огляделся, Не души, знать не судьба. Но, о чудо, вижу люди, Вдалеке стоят кружком, Угостят с них не будет, Подтянула табачком. Храбрости за вечер много, Поселилась в голове, И до фонаря дорога, Я Иду к ним по траве, Дайте сигарету дяде, шестерым я говорю. У. Дали спереди и сзади, вот и все, лежу. Медленный поезд в ночной тишине Звякнет вагонами, как кастаньетами Что-то не спится уставшему мне В тамбур пойду подымить сигаретою Эх, увози меня, черный вагон Толь горевого, то вольного самого, мимо погашенных спящих окон, мимо застывших поклоне шлагбаума, Боли неволя страшнее тоски, Боли боятся из клетки не вырваться. Что ж так вокзалы мои далеки Что ж я болтаюсь меж плюсом и минусом Через запоев и свадеб нули Плесы безделья и лени излучены Плохо, коль птица не знает земли Хуже Коль крылышки в землю опущены, вот и смотрю в запотевшую даль, Опустошенную ночью и холодом Скрипнула дверь, ты откуда? Куда? Ах, как бы знать, до свердловска из Вологды Медленный поезд в ночной тишине С ветер ласковый и нежный Накатился теплой волной Таял снег и глупенький подснежник Целовался с девочкой весной А случилось это все зимою В аккурат под самый Новый год Скажете, не может быть такое, Может, вам гитара не соврет? В облаках любовных отношений, Погружаясь в розовый туман, Сложновато, с трезвостью решений Льется через край самообман И внезапно Как-то на рассвете Как всегда, когда его не ждем Выпал снег, подул холодный ветер И весна исчезла за холмом И внезапно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 Под ноги стелится тельняшкой, И мы в тайне просим небеса, когда жжет груди, на сердце тяжко, Чтобы цвет сменила полоса. Верю, южный ветерок однажды вновь вернется, оседлав волну И надеюсь, в этой жизни каждый Встретит настоящую весну. Верю, ветер ласковый однажды Вновь вернется, оседла волну. И надеюсь, в этой жизни каждый Встретит настоящую